Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Ирина Шумаева и я вас приветствую в нашем новом офисе. Я работаю в сетевом бизнесе, в индустрии Wellness. Что такое Wellness, спросите вы? Это море здоровья, улыбка радости, плюс физкультура и личностный рост. Wellness – это огромная индустрия, работающая на успех, здоровье и благополучие людей, которые принимают эту философию. В этой индустрии не жалуются на здоровье, не едят фастфуд и умеют считать деньги. Но сегодня мы с вами поговорим о другом, и у меня есть к вам два подарка. В этом году, в сентябре, мы вместе с партнерами едем в Америку на международную конвенцию в солт Lake сити компании Xanga, куда съедутся представители более 43 стран мира. И там вместе с партнерами мы увидим и услышим информацию на миллионы долларов. Да-да, вы не ошиблись, на миллионы долларов. Потому что та информация, которую мы получим, она бесценна, так же, как и наша с вами жизнь. Ведь что такое 200-300 рублей, которые я трачу ежедневно на свое здоровье в целях профилактики, для поддержки иммунитета и продления своей жизни на долгие годы. А многие люди жалуются на диабет на лишний вес, на сердечную недостаточность, но ничего не делать для своей профилактики. А ведь когда глянет гром и нужно будет спасать свою жизнь, счет пойдет не на рубли, и не на сотни, а уже это будут тысячи долларов. Поэтому подумайте о себе сейчас. Ну, я надеюсь, вы не такие. Я вас от всей души поздравляю. Я вам желаю здоровья, я вам желаю много счастья, радости. Я вам желаю благополучия и успеха. Я вас приглашаю. Я приглашаю вас войти в состав группы и поехать в Америку. И получить то, о чем вы мечтали всю свою жизнь. То, что вы хотели подарить своим детям и своим близким. Это время, любовь, здоровье и деньги. И от меня два подарка. Каких? Звоните, вставайте. Мы телефон 8 921 185-18-08